Всем привет! На связи фисерка со мною Элания и Дел. И сегодня мы вместе с Делом будем прятаться от Элании. Давайте посмотрим, как она нас найдет или не найдет. Хе-хе-хе. <звук> <звук> Чего она там нашла? мистер рефессерк мистер где ты там спрятался я тебя не вижу я не вижу ваших рук я мистер рефессерк другую карту видишь так ладно ладно хорошо а тут еще вот что может быть консольки посмотри где это я где, блядь? Это я где, блядь? Я говорю, не думаете? знаю. Не знаю. Поднимаешься вверх, оказываешься в доме на втором этаже. Там двери. Эксит. А, вижу лестница. Я, кстати, там ни разу не выходил. А, вон она. Вышла. <с <calendar> <с <nói> <с <write> Чё за нафиг? Как вы так выходите? Вышла, да? А? Вышла. Слышал, вышел, пернул, вышел. Ким Ын. Пошла, пошла, пошла, пошла. Нет, эффесерга там нет. Он не настолько тупой, чтобы порятаться два раза там. О, полетела на крышу, на крышу. Да, да, да, мы с крыши туда, да. Что, как-то быстро перемещаетесь. Так, потом пошла в свой любимый телепорт, телепортнулась. Ай, к эффесергу, да? Потому что она знает этот телепорт. Да я да? только узнал. Да, да, да. Я знаю, что ты только узнал. А вот теперь вопрос: что она будет со мной делать, да, Илани? Ага, побежала, побежала. Ну раз, ты сдох. В тот момент. Когда ты туда залазил? Не, я сдох, никогда я туда залазил, поверь мне. Ну, это еще, еще то еще, Я просто оттуда слетел. Ну знаешь, тут как бы текстурочка маленькая, да. Угу. Ну да, ты залезай, залезай, да, да. Угу, Хорошо. Залезай, залезай. Пять раз залезай. Um, Че? Не знаю. А, вон ты где Заребегает, как ух, изучает, изучает. аккуратно. Да, да, да, конечно, конечно. Ага, да, да, да, да. да, да. Прямо на деревьях куча. Да, да, да, большая куча Но под названием Илания. Так, попрыгали. ты хочешь меня дикойми отсюда сбросить? Зашла в телепорт. Так, попрыгала, попрыгала, да, да, да. Пошла в гараж. Нет, не в гараж. Мусорку почекала. Мусорку почекала, ничего там не нашла, да. А я знаю, что она хочет сделать. Она хочет вот по этим, видишь? Видишь вот эти штучки? Она хочет по ним дойти до туда. Только там нет лестницы. Обломились. Ну давай, давай, ага. Угу. Да, да, да. Да. Угу. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. маньяк. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Ну, ничего, ну ты не переживай вон машинку красную сядь заведи так она пошла за забор Прыгаем, прыгать прыгать здрасте здрасте до свиданствуйте я нашла, теперь твой телепорт. Да. Хорошо, а меня нашла? Какая нет. Вот проблема, да? Меня она не нашла. Какая проблема? Ворме ты убежал вниз. Да, а как иначе-то? Самое главное, надо в доме спрятаться. Я там одну нычку знаю, она ее не знает. Она полгода лазила, так и не нашла. <смех> <смех> <Да>. <смех> коронное слово лазила да, знаешь, тут как бы лазь-не лазь, не долазишь <смех> <смех> <смех> <смех> а, а, Ланя, ты можешь хоть направить где ты? я, может, тебе подскажу, там, не знаю скажу, там, тебе чекнуть второй этаж, например Нет. Ты в деревьях. В каких? Вот там он, блядь, он. Все поняла где-то. Да, это хорошо. Это хорошо. Молодец. Ты не в доме, блядь, а в, в одном из четырех, блядь, ели, блядь. Зеленая-то хуйня. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Прям так и есть. Вот, вот, я ж сказала. Это да, да, да, да, да, да, да. Ага. Вот брединка ты такая. Оба. Ланя, обернулись тихо съебался, блядь. Давай ты, блядь, отсюда тихо съебался. Господи, боже. Глюпий маньяк. Глюпий, глюпий маньяк. Да-да-да-да. Где нахуй, короче, я тебя обиделась. Опа, видал? Да, блядь, блядь! Блядь! Мне интересно он куда ведет этот телепорт. глюпий маньяк так она там пом на деревьях все еще повисло Ну, главное чтобы она на кран не залезла Так. А чё я не слышу, маньяка? Ну ладно, Слышал. не слышу, так и не слышу. Главное, что и не вижу рядом маньяка. А где этот телепорт? От него ну ладно, а, почти дошел до него, да, блядь, позаебал. Владик, классик, я еще поесть, я ору. Ори, ори. Так ты хотя бы мьешься, когда он тебе поесть, то Все слышат. Бездарка, иди ко мне сюда. Не, я хочу другая. А, ну ладно. А, там что, все серьезно? Да, там, короче, кое-что еще есть. Только я не помню где. Что-то не помню, что ты тут нажал где. А, вон где. А, так это место, откуда я выходил. Да, да, да. Смотри, да. здесь Только вот. Тут... Вот иди сюда, я тебе покажу. Сюда. Вот. Да это я знаю, вот. Ну. Так. Пошли нет, здесь тут, будем. Тут другое, короче, не, не, не. Ага. Опа. Все, не пойдешь? Не, не пойду. Или маньяк Весь. сюда придет. Или маньяк. В курсе. А я не знаю, куда маньяк придет. Блин, это будет уже зависит от Илании. Куда маньяк придет. она, кстати, уже вышла. Будет неприкольно, если сюда. Ждем, короче. Можно тайлапс включать. А чё б нет-то? Ланя ну, у нас быстро соображает, да? Походу я в надежных руках. В надежных руках маньяка? Ну, судя по дикоин, да. Так, ну я тем временем пока... Упрыгаешь? Ну, типа того. А ты, кстати, куда там пошел? Ну, тебе лучше не знать. И маньяку тоже. Ну на крайняк я знаю, как ее потролить так что Побегаем. Если там опять будешь, я просто свернул Я видел какую-то тень маньяк от слова монь. Ух ты. Куку. Ой, який ку Куку. Блин. Я говорю куку, но все равно не куку. А кстати в доме ходит. А, ну нормально тогда. Куку, куку, ку-ку. Кукушка. Кукушка-кукушка. А, я понял, где ты, ФСР. Че, не видишь меня, Илания? я на что Минус огурчик. Да, ну ладно, я посмотрю. Ой, ты как сюда забрался? Я что сказал? Ты, ты как все? Я здесь маньяком появлялся, там маньяком сюда ходил. Вот. Он, Капец, видишь? да, да, да, это тот самый. Я... Все, я понял, я понял, где ты. Был. Ясно. Я знаю, где это. Ясно, ясно, я знаю, где это. <звы> Осталось. А вот Илания, по-моему, не знает. Четыре минуты. Да. Илания будет беситься очень сильно. Но я таймлапс включу. Нормально. Когда она идет, время придет. А, жалко, я за маньяком даже смотреть не могу. Скучненько. А <с <с. Вот Все вот. будет хорошо. Вдруг сюда придет не сюда и не будет. увидит нас. Оп. Нас? Ты там один. Меня и нож. Подсказку хотя бы можно. Я в доме. Он в доме. Хорошая подсказка. Елки зеленые. Ой, там дрыг. За что я не люблю FSRG, так это за то, что он сидит на месте. И выжидает, как кобра. Ну чё бегать что ли на? Ладно, ну, шум вообще... будет, ну что это даст. Ну, Не, ну чё, она, вон там. Я над тобой сверху. Привет. Оп, оп. Давай вместе, так. Оба, оба. Приседай, приседай, приседай, зарядка. Где твоя ядерная боеголовка? Прыгай, прыгай, может, мне ножом порежешь. Прыгай, прыгай. Ну прыгай, меня порежешь. Да блин. Как она тебя порежет, через Подожди, сына? а вот пота... здесь сможет, нет? Ну-ка, давай, попробуй. Ну-ка вместе. 3-4. Не, нифига. Так. Ага, пошла стеллажи чекать. Окошки почекал. Ну да, конечно, он, он же на стеллажах тут... смотрит а, за тобой. Не вот эту штуку нечего. не не не, не, не, не, не, не. А, не, не иди и все. Ага, пошла. О, О, все бесполезно. комнаты прочекала. Да, он не на втором этаже. Я на третьем. Это как второй, но чуть-чуть повыше. Иногда задевает за крышу. Это самый тихий маньяк. Она просто целенаправленно вырезает все нычки, чтобы просто понять, где мы. Как говорится, банихоп не единый. А меня хоть слышно вообще, нет там? Да слышно тебя до хрена, ты прикинь, ты по голове ходишь. Как не слышно? Не-не-не, не туда. может, не слышно. А, ну это она в стеллажах там бегает, uh -huh. стеллажит О, в стенку зашла, да, молодец. Я кстати не знал про эту стенку, спасибо. Я не знал про эту стеночку. Мне нравится. Так. Да, да, да, да, да, да, да. Воробушки, игривые. как детки сиротские. Ланя, хочешь, я тебе дам подсказку? Не, подожди, Одну. еще 20 секунд. <свят> да, телепорт не в доме. Блин, сейчас уже найдет. Мы же не можем чекнуть то место. Привет. Почему? Вон, туда. Туда и туда, да, вон, ага. все. Угу. <свят> палка, палка, огуречку, ты <свят> вышел. Оба. А, пошла, пошла елку чекать. Ух, какой. смотри, смотри, смотри, смотри. Стенки все прочекала. У меня есть шанс убежать, если Да. Помнишь, туда-куда? Ага. Она взбесится. Ну там, конечно, сложно. Если случайно, то не, не попасть. Да, я попал. 15 -15 -15. Ну ладно, в общем, все было легко. Ну конечно, вы, ну, блядь, знаете нычку на крошу, а я, я, не знал про эту нычку, я сам охренел, как он его зашел. Вот так вот я спрятался в топ-месте. Топ, топ нычки, о которой не знали ни Дэл, ни Илани. Что ж, а если тебе понравился данный видосик, то ставь ему лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии и прожимай колокольчик. С вами был офисерк, Элани и Дэл, всем огромное спасибо за внимание и до скорого, до следующего маньяка, в котором нас будет искать Дэл.